Я, мало что здравствуйте. Сегодняшняя тема, что ты ненавидишь в себе, то ты ненавидишь и в людях. Очень простая формула. Говорит она о том, что ненависть к людям возникает из-за того, что вы подсознательно что-то не терпите в себе. Простой пример. К примеру, вы не любите, когда кто-то из ваших знакомых или друзей или партнеров постоянно опаздывает на встречи, либо на работу. Вы уже ненавидите буквально в этом человеке, эту его особенность, так сказать, его минус, либо его порог, как вы это называете. Это говорит лишь о том, что вы, значит, ненавидите в себе, значит вы поступаете или поступаете точно так же. К примеру, вы ненавидите грехливых людей, значит, возможно, вы сами такой, либо были таким. Это говорит о том, что вся эта ненависть, она зеркалит, что вы ненавидите в людях, вы ненавидите в себе и наоборот. Допустим, вы не любите добрых и тихих людей, значит, вы являетесь абсолютной противоположностью. Это говорит о том, что вы себя не излюбили. Вы себя не сумели полюбить, принять и освободиться от оценочных суждений, поступков людей и своих собственных. Вы очень сильно привязаны к мнению окружающих и очень сильно привязаны к определенным рамкам, которые установило общество и ваши стереотипы навязаны им же, тут все просто. Вы должны принять мир таким, как он есть. Что значит принять? Вы должны ему простить. Вы должны простить людям, какие они. Вы должны позволить им жить такую жизнь, у которой они жить привыкли, никого не учить, никому ничего не навязывать. Если человек постоянно опаздывает, но он вам нужен, привыкните к этому, не осуждайте. Не учите его жизни, не давайте оценок, не ругайте и не лезьте вообще к нему, и тогда отношения у вас наладятся и ваша ненависть сама по себе уйдет. Ищите минусы в себе, но не в людях. Всегда старайтесь разобраться, почему возникла ненависть, либо непринятие нетерпимость к тому или иному человеку, либо к его поступкам. Разберитесь с тем, что с вами происходит и почему вы не позволяете людям быть. Такими, какими они быть хотят. Почему вы считаете, что весь мир и люди вокруг вас должны жить по вашим личным, собственным, моральным устоям и законам? Это утопия. Вы доведете себя как минимум до нервного срыва и до того, что у вас будет масса врагов. Вы не будете вскоре никому не нужны, поскольку все будут понимать, вы нетерпимы и вы нетерпеливы. Вы в людях всегда ищете пороки, всегда ищете минус. очень критичны, может быть самокритичны, но важно понимать. Каждый человек это индивид, каким бы он ни был, это часть вашей жизни, примите ее, простите этого человека за то, какой он есть, согласитесь, звучит глупо, простите его за то, какой он есть, так вот простите и себя, как бы это глупо не звучало, просто примите жизнь такой, какой она была создана гораздо раньше, чем вы даже думали. Никогда никого не критикуйте. Позвольте людям проживать свою жизнь так, как они ее запрограммировали. Займитесь собой. Чаще улыбайтесь, чаще смотрите в зеркало. Ищите в людях плюсы, а не минусы. Это гораздо сложнее. Так же просто всегда же найти в людях что-то плохое, но редко кто умеет искать в людях хорошее. Позволяйте людям делать все, что они хотят. Лишь бы это не мешало вашему делу и вашим отношениям. Мешает отношениям рвите отношения, либо меняете их, но никогда не пытайтесь управлять людьми, если, конечно, вы не директор. Даже если вы директор, не учите людей такими, каким они должны быть. Тут вопрос очень простой. Вы человека либо увольняете, либо принимаете его. То же самое в жизни, если вы не директор. Вы людей принимаете, и они с вами общаются. Они остаются в вашем кругу, они остаются вашими друзьями, знакомыми либо с, или с соседями. Либо вы их увольняете из собственного сознания. Вы рвете с ними, вы станете врагами, вы больше не общаетесь. А по сути, это очень глупо и смешно. Это иррационально. Вы судите людей. Вы считаете, что они должны быть такими, какими вы хотите видеть себя. Но так не бывает. Каждый человек – это индивидуальность. Каждый человек – это свой собственный мир, вселенная, безграничная. И вы пытаетесь ими управлять лишь потому, что вы считаете, что опаздывать нехорошо, а этот человек считает совершенно по-иному. Так какая тогда а вам разница, как он живет, пусть живет своей собственной жизнью. Вы просто не обращайте внимания. Займитесь собой. Наконец полюбите себя. Наконец отпустите эмоции. Перестаньте судить, клеить ярлыки, издеваться над собой, над людьми. Простите все этому миру и себе. Начните улыбаться. Начните жить спокойной жизнью, свободной от оценочных суждений. А вообще, вы должны жить так, словно вам наплевать на мнение окружающих, и вы живете лишь для себя в мире, в котором находитесь вы один. Это идеальный вариант. Попробуйте, вам понравится. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.